Вы видите перед собой идеальный вариант развития. Площадка FastTrack, я бы сказала, это искусственная закольцовка. У нас очень удобный реально кабинет. У нас очень удобные платежные системы. У нас есть внутренний перевод между кабинетами. У нас подключена фрикасса. У нас есть Perfect Money, Power кошелек и Сбербанк который можно пополнять и выводить на любые карты Российской Федерации. но это же круто! Бизнес-то полностью управляемый двумя бронями, где вы видите себя наверху и сразу, заметьте, с первого человека 100% возвращаете свои вложенные средства. А вход на первый стол составляет всего 750 рублей – а второй стол стоит 7500 рублей. Это два друг от друга стола независимых. Вы сами принимаете решение, где вы будете работать, на каком столе. Выбрали 750 рублей. Зарабатываете за каждый пройденный круг 1500 рублей. А это и есть вход в нашу основную программу «Идеал М». Выбрали 7500 за каждый пройденный круг. Вами вы будете зарабатывать... 15 тысяч рублей, а это и есть вход а в нашу «Идеал М Макси». Путь к большим деньгам. Вам деньги нужны? Подумайте, взвесьте. Многие говорят «Тринар, пойду сначала найду три человека, посмотрите внимательно на маркетинг». Одного вам хватит для того, чтобы вы вернули свои средства. Понравился маркетинг? Берите ссылку, регистрируйтесь, оплачивайте бизнес-место, и потом только идите людям показывать эту возможность. Невозможно продать то, чего вы не имеете. С первого человека вы вернете деньги, пусть даже второго пока у вас нет. Но ваш человек приглашает одного, и он вернул свои деньги. Он пригласил второго по маркетингу. Это он станет к вам на второе место. А у вас, согласно маркетингу, рождается ваш реинвест. Вы вернетесь к своему спонсору. Вы на этой площадке будете зарабатывать и с приглашенными новичками. И все ваши партнеры всегда вернутся к вам. Вот она искусственная закольцовка. Вы можете пригласить человека и заработать эти 750, либо 7500. Либо вы ищете партнера, а ваш человек работает. Он пригласил следующего, он опять заработал. А сейчас опять посмотрите внимательно на слайд. У вас на балансе 750 рублей, а у вашего личника... Уже полторы тысячи рублей есть, потому что он более активен, чем вы. Да где здесь финансовая пирамида? Ее здесь нет. Здесь реально люди зарабатывают за свою проделанную работу. Он, допустим, приглашает следующего, опять зарабатывает. Либо его люди от второго человека реинвестом к нему идут. У него закрывается второе место, и он опять к вам пришел. Он один вас закрыл стол. Ваш стол ушел вот сюда в закрытые столы. Вот здесь стоят ваши брони. Вы видите, у вас есть открытый стол. Вот он, вот здесь. Все отображается, все видно. Вы можете пригласить следующего и заработать. Ваши партнеры всегда будут к вам возвращаться, и вы будете зарабатывать. Еще раз повторюсь. На первом столе каждый пройденный вами круг, неважно, с новичками, либо ваши люди возвращаются, вам полторы тысячи, каждый пройденный круг на втором столе вам 15 тысяч рублей. Согласитесь, очень крутая площадка, которая вам позволит зарабатывать очень хорошие деньги. Стремитесь к большим деньгам, не бойтесь больших денег. А я же сейчас вам... Покажу, как работает наша основная программа «Идеальный вариант». Об этой площадке, понимаете, можно говорить очень много. Многие люди... Когда работают в интернет-проекте, со временем начинают находить подводные камни, то есть какие-то недостатки, какие-то недочеты. У нас, чем больше вы будете разбираться в нашей основной программе, тем больше вы будете находить плюсов. И не найдете вообще ни одного минуса. Его здесь нет. Во-первых, посмотрите, все, что здесь подписано зеленым, это ваши зарплаты. Она в каждом столе. Нет ни одного накопительного стола. Здесь предусмотрено то, что даже если вы зашли на полторы тысячи рублей, пригласили одного человека, а он оказался более активен, чем вы, очень многие переживают и говорят, «Ой, меня сейчас человек обгонит, что мне делать? У меня нету такой суммы, чтобы я мог купить уже следующий стол». Не переживайте. Здесь не надо переживать, радуйтесь, то что ваш человек у вас активный. Да, он встанет в матрицу спонсора, только все реферальные, за все столы, за всю его проделанную работу до третьего уровня в глубину вы будете получать. Потому что именно вы пригласили активного партнера. Представляете, да, насколько вообще все это круто. Вы нашли следующего, полторы тысячи, все у вас на балансе. Риска нет. К вам пришел три, всего три. Все, вы уже ушли на второй стол. К вам начинают приходить люди. Люди могут приходить из первого стола. Люди могут сразу за три покупать второй стол. Вы же будете людям делать презентации. Иногда будут встречаться даже такие, которые говорят, а могу я начать сразу со второго стола? Да, пожалуйста, начинайте, даже если вас там нет. Он туда войдет, станет по броне спонсора, а все реферальные-то вам. Даже если у вас человек скажет, а могу я начать с четвертого стола, получается, перед ним два рабочих стола, а третий, шестой для него, это третий, уже зарплатный. Два стола и зарплата. Представляете, вообще, вот все на вывод. Да, пожалуйста, пусть активируется, а он будет работать... А вы зарабатывать Вы всегда здесь будете с деньгами. Вы своих людей можете расставлять вообще на любой стол, без разницы, на любой уровень, неважно. Это реферальная привязка. Человек привязан к вам, и не неважно, куда вы по броне его поставите, в какую линию, кому вы будете помогать. Ваш человек на любом уровне строит свою структуру двигается по столам, а вам сыпется реферальное начисление. Даже если вы активно работаете на любой площадке в нашей компании, к примеру, возьмем фабрику клонов, у вас структура, и вы созрели, вы поняли, что идеальная система – основная программа. Вы делаете активацию, а у вас первая линия, вторая линия, люди говорят, «Ой, подожди, подожди, подожди, мы без ума от фабрики, мы будем там работать, нас все устраивает, нам нравятся люди». Много таких людей. Ну нравится, ради Бога, мы же никого не принуждаем. Работайте. А вот в глубине человек созрел, и он понял. И представляете, он делает активацию. Не ваш человек. Это неизвестно там какая линия из глубины. Система найдет вас, что вы здесь активны на этой площадке. И мало того, что он поставит его в вашу матрицу, вы будете являться его спонсором. Система не начислит деньги в администрацию, она начислит их вам по партнерской программе. Здесь учитано все. Это реально идеальная система для заработка в сети. Когда вы начнете все это понимать и испытывать, именно когда будете проходить все эти столы, вы поймете, что круче-то в интернете нет ничего. Это реально очень круто. А сейчас вернемся к маркетингу. Давайте будем разбирать с того, что все деньги здесь 100% реально распределяются среди людей. Посмотрите, первые места – это всегда накопительные. Для чего нужны накопительные балансы? Для того, чтобы вы, переходя на следующий стол, не брали деньги из кармана, а переходили из заработанных денег в компании. Вы сами не можете использовать накопительные балансы, система. Вспомните, сегодня у нас такая тема, что мы разбираем, что же такое матрица. Это бухгалтерский табель. Вот деньги у вас лежат на накопительном балансе. Система сама их туда ложит, оттуда их берет и покупает вам места согласно маркетингу. Вот она, что такое матрица. А вот третьи места, это все идут места переходные. То есть закрылось три места в любом столе, все, происходит переход. Как встают люди, тоже очень важный момент. Не важно, первое там, второе, третье место. Первый человек, он может стать на третье место, он будет считаться первым. Второй, он может стать на любое место, и он будет вторым. А третий человек заключающий. Все, стол закрылся, переход на следующий стол. На слайде нарисовано второе место, как зарплатное. Начинаем разбирать. Итак, вам встает второй человек. Неважно, на какое место, мы уже это поняли. Вам идет тысяча на вывод спонсору и вышестоящему. Все три тысячи распределились среди людей. Это важно. Ни один рубль не ушел в компанию. Дальше. Следующий уровень заполняется. Вы в любом матрице, в любой маркетинге стараетесь помочь своим людям для того, чтобы ваши партнеры перешли к вам на следующий стол. Только делаете вы это бесплатно. А здесь вы получаете зарплату за каждую свою проделанную работу. Представляете, да? То есть ваши люди приглашают, вы приглашаете, вы все получаете одинаково. На втором столе всем по 1000 рублей. Третий уровень всем по 1000 рублей, вам лично 9. То есть самое малое вы здесь заработаете. На втором столе 13 тысяч рублей. Почему я говорю самое малое? Вспомните, о чем я вам говорила. Вы можете своих личников, у вас их может быть не 3, вы, развивая свою первую линию, можете приглашать неограниченное количество людей. То есть ваши люди будут работать, вы можете их расставлять на любой уровень, вам будут сыпаться эти тысячи. Доход без ограничений. Третий стул, вам всем идут начисления по 1000 рублей. Самое малое 13, но вход-то 6 3000 делится среди людей, а за 3000 у каждого из вас идет клон. Что такое клон? Давайте будем разбираться более подробно. Это точно такое же ваше место, где вы можете ставить также брони, также им управлять. За свой собственный клон вы зарабатываете деньги. На ваш собственный клон начисляются такие же доходы. Ваш клон двигается по системе. Это ваше бизнес-место. Итак, мы с вами разбираем четвертый стол. К вам встает человек. Это вам сразу на баланс для вывода 7000 рублей. А вот реферальные всем уже идут по 2500 рублей. То есть самое малое со второго уровня 7500, с третьего 22500 рублей. Это самое малое 37000. Может быть гораздо больше. Пятый стол. Вам сразу идет 10000 рублей. А реферальные по 3000. То есть нижние уровни заполняются. Вам с каждого по 3, с каждого. Самое малое это 9. С третьего уровня, с каждого по три самое малое это 27. То есть 46 тысяч. 2 тысячи идет накопление, потому что 24 и 24. 48 и 2. Вот они, 50 тысяч рублей. Плюс клон. У каждого из вас идет клон в третий стол. Сейчас немножко остановимся, поразмышляем. Многие говорят, как хорошо, когда клонов в системе очень много. Вы знаете, с одной стороны это может быть и хорошо, а с другой стороны и плохо. Всего должно быть в меру. Так вот здесь идеальный маркетинг. Даже клоны в меру. Их всего два. С третьего во второй из с пятого в третий. И этого вполне достаточно, чтобы вы всегда были с деньгами. Потому что ваши места двигаются и вы всегда зарабатываете. Итак, шестой стол. К вам приходит первый человек. Вам сразу 35 на вывод, а за 15 идет активация «Идеал М-Макси». Это очень крутая программа. Следующие вам 50 и 50 на вывод. Каждое бизнес-место вам здесь принесет 135 тысяч рублей. А вот 109 – это реферальный, если у вас всего 3 по 3. То есть вы 3 пригласили, ваши люди по 3. А если вы строите структуру, развиваете свой бизнес, ваши доходы здесь ничем не ограничены. А сейчас мы с вами порисуем и порассуждаем, что же такое идеал М-Макси. Это реально большие деньги. Это очень большие деньги. Вы знаете, во многих компаниях есть жилищные программы, есть автомобильные программы, а у нас просто деньги. Деньги, которые вы можете потратить на любые свои нужды. Машина нужна? Пожалуйста. Квартира нужна? Да, пожалуйста. Вам нужно погасить кредит и ипотеки? Да, пожалуйста. Вы сейчас смотрите на слайд и думаете, что такое полтора миллиона. Вы знаете, это самое малое, что вы вообще можете здесь иметь. Это самое, что не на есть мало. Потому что здесь идут... Партнерские начисления также до третьего уровня в глубину. И эти полтора миллиона начисляются только всего на один шестой стол. Без учета всех реферальных начислений. А давайте с вами посмотрим, как вообще можно попасть на эту площадку. Разберем вариант один. Вы берете просто 15 тысяч рублей и активируете эту программу. И это стоит. Это стоит сделать. Потому что за один... Одно это вложение 15 тысяч рублей, это ничего. Это копейки по сравнению с тем, что вы будете здесь иметь. Согласитесь. Вы можете заработать деньги на площадке FastTrack. Вспомните, мы с вами разбирали маркетинг, где за каждый пройденный круг вы получаете 15 тысяч рублей. Вы автоматически переходите с идеал мини на идеал М-Макси. Но нужно пройти 6 столов. Но ситуации бывают ведь разные, кому-то деньги нужны сразу. И у нас есть такие команды, кто сразу заходит и работает именно здесь. Их можно заработать на фабрике клоне, на фабриках клонов. Пожалуйста. У нас две независимые фабрики. Фабрика клонов Мини и Макси, которая также привязана у нас здесь к основной программе. На, сразу на первом столе. Итак, обратите внимание, здесь также реально... Идут все партнерские начисления, неважно, в случае обгона начисляются. Если вы работаете на других площадках, а у вас в структуре актива... делает активацию активный лидер-партнер, представьте, да, а вы стоите вот в первом столе, и под вами никого нет. Вот вы встали, купили место, и у вас пока нет ни одного партнера, а у вас в глубине раз и делает активацию любой активный партнер. Он куда встанет? К вам. Система кого будет видеть спонсором? Вас. Человек начнет работать, даже если вас обгонит. Кто будет получать все реферальные начисления? Вы. За то, что вы здесь есть. Представляете, здесь вообще столько огромных преимуществ. Вот вы знаете, вот люди все ищут, ищут, ищут какие-то недостатки, какие-то там э, подводные камни. Здесь, чем больше вы будете изучать, тем больше вы будете копаться, тем больше вы будете видеть и находить преимуществ. Просто стремитесь к деньгам. А сейчас смотрите, со второго места, как только к вам на первом столе встает второй человек, вы получаете 5000 на вывод, и у вас еще и активируется фабрика клонов Макси за 10 тысяч рублей. Вы даже можете там работать активно, приглашать туда людей, зарабатывать. А можете просто получать деньги на пассиве. Главное, не забывайте ставить брони. Итак, третий человек к вам встал, у вас открылся второй стол. К вам встают партнеры. Здесь также первое место накопление, а третий переход. Все то же самое, как и в идеал мини Каждое второе место это зарплата. Вам сразу 10 тысяч спонсору и вышестоящим реферальные по 10 тысяч. Представляете, доходы увеличиваются ровно в 10 раз. Следующий уровень заполняется вам с каждого по 10. Самое малое 30 и 90. То есть 130. Деньги-то рядом. 15 несли. На втором столе 130 в кармане. Третий стол также самое малое 130. И у каждого клон. А клон куда вы можете ставить? Вспомните, вы же сами управляете своими клонами. Под себя, под своих партнеров. Где-то у кого-то второе место. Вы опять же все по десятке получили. На третье место клон поставили. Кто-то из ваших людей пришел к вам в третий стол. Здесь такой может быть клондайк из денег. Вы даже не представляете, какой это инструмент для денег. Четвертый стол, вам сразу 70 на вывод. А по 25 реферальный. Представляете, вы работаете, люди ваши работают. А вам по 25. Со второго уровня самое малое 75, а с третьего 225. То есть 370. А на пятом столе вам 100 тысяч. А реферальные по 30. Вы работаете, ваши люди. Вам все по 30 сыпется. Это 460 самое малое. Да еще и клон. Вами же управляемый в третий стол. А сейчас посмотрите на шестой стол. К вам любой встал. Вам полмиллиона. Свой клон пригнали. Вам полмиллиона. Следующий встал. Полмиллиона. Ведь это только одно место полтора миллиона получает. А по факту. Каждый клон двигается, вам приносит деньги. И даже когда ваши люди уже к вам сюда придут на шестой стол, вы никогда не потеряете к ним интереса. Ну никогда вы не потеряете, потому что здесь реально командная работа. Ваши люди уже будут зарабатывать, у них структура двигается, а вам все время сыпется реферальное начисление за каждый стол тридцать, 30 4-25 и по десятке вам дать второй, третий стол. Ну, круче ничего не бывает. Вот она, идеальная система для заработка. Идеал М сделан для нас с вами, простых людей, чтобы мы могли реально выйти на хорошие доходы и получать стабильно. Пассивно в том плане, пассивно, когда у нас уже будет своя структура, когда мы будем работать с людьми. Мы работаем, люди наши работают, и вам все сыпется, эти партнерские начисления. Но я считаю, что это очень круто. А сейчас просто посмотрите на этот слайд и сделайте еще один правильный выбор. Просто посмотрите и подумайте. Наверное, у многих из вас есть кредиты и ипотеки, да? Просто подумайте. Что сделать легче? Всю жизнь, всю жизнь оплачивать эти долги? Либо просто взять себя в руки и начать действовать. Действовать, давая людям возможность зарабатывать хорошие деньги. Возможно, вам кто-то скажет спасибо. Подумайте об этом. Не бойтесь давать людям информацию. Вы ничего не делаете плохого. Вы действительно людям даете шикарную возможность а, решить все финансовые проблемы. Подумайте над этим и делайте правильный выбор. И если только вдруг у вас остаются какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить в личку, я буду всегда рада ответить на все ваши вопросы.